Your страна убивает Кто убивает? Путин. Путин На свою сторону. Police. Police. Your... Go out. Your... Stop lying. No. No. It's lying. No. Ну вот мы подходим, и смотреть. Потом пусть начнут. А вон там уже Лай! Лай! потом еще с ленточками нашими. С Лай! Лай! for Europe. for Europe! Лай! Dead for Europe, Dead for Europe. Dead for Europe. Dead for Europe! Здесь не больше 120-150 человек. Мы за ночь собрались. Ну что, стенка на стенку? working. It's everything mass Мы везде! Что? So, our people, like our why? Why президент? president? You know, who you children. told you? вы. Вы убиваете людей. Вы убиваете детей. Почему? Почему? наш президент? Кто сказал? Почему? Почему? Почему? Почему? <свист> нацизм у вас Стоп, нацизм Ты о нем вообще знаешь, об этом нацизме Стоп, нацизм лучше дрова купите, дядя Хотите, отсоединяйтесь, вам Но. никто не мешает Зачем Я тянуть патри всех? Зачем тянуть всех? Все smile, не хотят вы хотите, вы и идите. Вы хотите, Ты забыл написать, не Россия, Украина. Простите. Мои школа закрыта, Да это даже не зарплат нет, ничего. Нацизм пас Нацизм паснет. Нацизм паснет. в Нацизм пас Нацизм Нацизм пас Нацизм паснет. Говори Military to kill people in Donbass First, you stop the war, then you start it all. The murders. You support the murders. Three, seven, five, ten, Давайте дружно, хоп, хоп, хоп, хоп. Прыгаем, прыгаем дружно, как мы учились на тренировках, а? Сам ты хуело, мудак. Да, да, да, давай. Они только угрожают, они угрожают и запугивают неоднократно. Мне... да, в интернете вот на Фейсбуке я пощу, я выставляю фотки и угрозы постоянно просто. Они просто распечатали себе два плакат, повесили и все. Вот такие активисты. Да. Да, да, да. А вот нет плакатов, где-то нет плакатов. У них только вот эти штамповые. Да, yeah, да. Так. Да, обратной дороги нет. Просто отсоединяйтесь и уходите. Нам такие не нужны. Go home. Мы без вас хорошо живем! Холодно будет, придется прыгать! Хорошо учимся, а? Go to American Embassy! Да, надо поближе Я подойти. Поверила, смотрела, Давай. А че? Сам иди нахуй! Он так молчат, они все равно абсолютно. Наши деды погибли за эти земли. Скоро поймут! вам заплатил Обама! Придет война хлеба попросят! Стоп! Start to talk, Stop the war. Start to talk. Stop the war. Start to talk. Stop the war. Start to talk. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Stop lying. Stop lying. Stop lying. Stop lying. Стоп! Стоп! вы, вы, вы, вы, вы, вы, ты вы, вы, вы, я вы, вы, вы, вы, вы, If there is some war conflict, okay. uh, accident, you know, uh, there is a happening war, mm. but uh, dying more civil, uh, civil uh, humans than this who have weapon, then we can say that they killing uh, national, our uh, their own nation. Mm. Yeah? Look. If uh, before was in they say you cannot uh, use uh, weapons and uh, like keep down this uh, protest. Mm -hmm. But now you can. Mm -hmm. So what happened? What changed? Only because uh, uh, government they start uh, be like not with Russia, but uh, with uh, Europe. Like, but if you want to go in Europe, okay, you can separate, make your dissuading and go. We not saying that you cannot do like that. But why you take with you all rest of country? Oh. They don't want. Oh. <laughs> It's yeah. stupid. Also, I'm from Latvia. So uh, you from? I'm from Latvia. Uh, is, Latvia yeah. Yeah. Okay. There is also 50% of Russians. There. Okay. But we are already uh, European Union. Okay. When we so you, you actually don't want? Uh, no, it's good only because of uh, uh, without visa I go to here. So 50% of uh, young people go abroad. We lose a lot of people. They just go to earn money in Europe, and they they don't have a good job. They make Dirty or cheap. It's like, and uh, what I want, my opinion is, if we look on the uh, Poland, they are a little bit smaller than Ukraine. 40 uh, millions people. 40 million. And here in uh, Europe, no one likes Polish. Everyone saying something bad about them, and they don't want uh, see them here. Do you think that someone wants to see some biggest nation than Polish with same менталитет? Because we are, we have same менталитет everywhere, like славяне. We Russians, but when Soviet Union destroyed, they start saying we are not Russia, and they start making politics another way. So, like uh, make some fight, you know. So they they grow for these twenty four years, these uh, young people, and they already think another way. So if I come to them and we start talking, they don't want to listen me. They just know that they are right and that's it. One из моих uh, friend girl, she if they if she cannot say something she started crying. But why crying? Let's talk. And also when I make видео, I make also video, I'm journalist. Yeah, but, uh you're like YouTube journalist too. Yeah, yeah. And uh, when uh, I put some post also photo. Uh, totally uh, no, from the start, uh, a lot of people write me like uh, like uh, You, we're gonna fuck you, blah blah blah. we're gonna kill you, blah blah blah. You know, just uh, to make me afraid. But we, we are not doing like that. So they, they like, if if the people who living in Ukraine, if they have uh, idea that they don't wanna be like with Ukraine anymore, but they won't be with Russia, they even don't wanna say that because they have uh, afraid of that. yeah, yeah. That's a big problem. Because you can go out to say uh, Ukraine, Ukraine, blah blah blah, and uh, they are uh, actually a lot of people who don't want that. Uh, yeah, yeah, and they don't see them, like like don't care, like forgot about Russia. You know, like they think that uh, Soviet Union was destroyed, and uh, Russia gonna be destroyed too. They just waiting for that. Yeah. Пистофея привлекает стопа только морков фразу, А с реклама! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, скачем, Скачим! скачем, Скачим! скачем, Скачим! а? Все москали собрались тут! Прыгалки закончились, да? Скакуны! На, расстоянии выстрела а есть сигареты? Почему Бля, я не покупаю сигареты. Я тоже мечтал покурить. А тема, кстати, ты же говорил, бросает. Да, да, да. Я уже бросил. <соцентричный> <соцентричный> Немножко нервничаю. Мне уже плохо. Украине! Слава России! Украине. Украины больше нет! Украины больше нет, Украины больше нет. Sanction for Russia, dead for Europe. Stop war against Ukraine. Stop war against Ukraine. But from American side. Скажи деду спасибо за победу. Мы в порядке. <связь> <связь> у нас то все растет, а у вас падает. Да. И вряд ли вы вообще в ближайшем будущем будете расти Потеряли кучу территории Закройте заводы Зарплаты не платятся и не будут Газ закончится Все расходятся? Духа интима миа. Духа интима меа Духа интима У вас есть еще один час? Россия! россия россия россия россия россия россия Россия! А этот Серега, вот этот клетчатый, говорит, у нас да. самое лучшее правительство ну, в... нет, нет, в... нет, нет, нет. за все время существования а, это, Украины. Конечно, для таких да. Да. А так а что ему надо? Да, да, если, да, он да, ге, если он гей, то конечно. И, да. пяшку сена дали, блядь. Все, а ему еще дали пососать. риса дали, а дали. А, так они сейчас дали. Пошли? Пошли. Пошли. Пошли. А надо флажочки снять. На сегодня. сегодня война закончилась.